Как думаешь, почему за постановочные теракты в девяносто девятом году все осужденные карачаевцы? По какой-то причине именно из них решили сделать козлов отпущение. Почему? Я не знаю. Видимо, как вообще чем там руководствовались в ФСБ, когда они решали так, не знаю. Когда в Швеции произойдет столько терактов, как в РФ и Франции, полиция себя также будет вести.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 российские спецслужбы отсюда и появляется рязанский сахар а вот шведского сахара как вы знаете его нет самая большая тема у нас в дагестане это когда муж хочет взять вторую жену находятся и те кто уделяют первой больше внимания считая ее главной или второй а вообще это щепетильная тема и когда жене Абдул Мусаев, я соглашусь, это, это, это вообще главная проблема сегодня в Дагестане, которую нужно в первую очередь решить. Я вообще заметил, что дагестанские блогеры, именно вот эти темы поднимают, они ведь самые важные сегодня, болезненные для дагестанского общества. Они рассказывают о, о том, брать вторую жену или не брать, там, должна жена убираться дома, готовить мужу, еду. там На эту тему проводятся целые эфиры с шейхами. Ведь это же сегодня важная, самая главная, острая проблема для Дагестана. Все остальное, то, что там э, ширк и куфар на каждом шагу, что идет открытый призыв к многобожию, что просто так фабрикуются уголовные дела, уничтожаются судьбы людей. Это так, ерунда. Самая главная проблема это что делать со второй, третьей женой. Как, как жениться на ней и как э, убедить их всех в том, что они должны убирать дома и готовить еду. «Привет, Тумсо. Считаете себя современным мужчиной? Вы стираете и гладите рубашки, помогаете жене готовить еду и так далее? Вы сейчас как эмансипированный скандинавский мужчина или нет?» Ну, У нас в семье не бывает такой нужды, помогать жене гладить рубашки э, и стирать рубашки. Такого не, ну, такой нужды, в принципе, нет. Если бы такая нужда была, бы, может быть, я бы помог. Но у нас нет такой нужды. В нашей семье распределены как-то права и обязанности. У нас не возникает такого вопроса, что кто, кто будет сегодня готовить или мыть посуду. У нас конкретно есть люди, которые занимаются этой работой, и все всем довольны. Никто никого не притесняет, не заставляет. Насилия в семье, хвала Аллаху, нет. И в целом у нас очень дружная и крепкая семья. Тумсу, официальная средняя зарплата в Чечне 28,3 тысячи рублей. А люди говорят, что получают 9, 11, 12, 18 тысяч рублей. Куда уходят деньги? Я не знаю сейчас, какая там средняя зарплата в Чечне. В 2015 году, я находясь на должности заместителя генерального директора, моя зарплата составляла 35 тысяч вместе с налогом. То есть я не получал 35 тысяч. Поняли, да? На руки я получил бы где-то там 30 тысяч. Я просто не успел получить эту зарплату. Где-то 30 тысяч я получил бы на руки. Это, это должность. То есть, выше меня долг, зарплата только у генерального. Поняли, да? А теперь представьте себе средний уровень зарплаты. Поэтому это, конечно, ложь про эту среднюю зарплату. У нас были люди, которые работали там за, за 8 тысяч в месяц. В том ты успел продать свою недвижимость в Чечне перед тем, как уехать? У меня нет, не было и нет никакой недвижимости в Чечне. Так что продавать мне ничего не пришлось. Квартира была съемная, личного автомобиля на тот момент уже не было, ху Служебный вернул обратно на работу. Так что все в этом плане хорошо, что они не смогли у меня ничего отжать. Что думаешь про фильм? Добро пожаловать в Чечню. Алекум, садам, я не смотрел этот фильм, но я хочу вам порекомендовать фильм, который я посмотрел вчера. Документальный фильм называется Диссидент про убийство в Саудовском посольстве, в Саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашоги. Очень интересный материал. Посмотрите его. Много полезного. Не, брат, суть вопроса была в том, что не должны ли мы называть себя агалюс как называли себя сами праведные предшественники, я сам агалюс и я заметил, как называются именно салафитами. Но я опять тебе отвечу встречным вопросом, а не должны ли мы называть себя просто мусульманами, ведь наши предшественники называли себя мусульманами. Пророк, алейкум, не говорил, что он из числа Ахля Сунна валь джамар а. И в его время вообще не было такого понятия, как Ахля Сунна, валь -джама а. А Тогда не должны ли мы так себя называть? Опять-таки, ты найдешь ответ на свой вопрос, когда ты ответишь на вот этот вопрос, заданный мною тебе. А ответ на этот вопрос ты найдешь у ученых ислама. Посмотри, почему было введено понятие Ахля Валь-Джама'а. Как, в связи с чем это понятие вообще водилось? Далее, почему была нужда в определении а, заблудших групп, давании им каких-то имен, названий и так далее. Изучи просто эту тему. Что думаешь о том, что твои собратья-либералы организовали успешную кампанию и передали Муртедке, Нине трех детей, которых она пыталась превращать в трансов? Я, честно говоря, понятия не имею, о какой нине идет речь. И ты ошибся, говоря, что про моих каких-то собратьев, либералов. А я мусульманин а, из числа Аглюсунна Вальджама. А. Мои братья это мусульмане, братья и сестры. Это мусульмане. Поэтому я не знаю, что там сделали либералы, о какой нине идет речь и каких детей она пыталась превратить в трансов. Я, короче, далек от этого. Ты, по моему не туда пишешь речь о девушке дагестана из фильма дождя и редакции из за нее топила новая лгбт сети ФБК и так далее мне казалось ты с этими ребятами заодно речь о девушке из дагестана из фильма дождя и редакции я же по этому поводу высказывался и с чего то решил что я с ними заодно ты ошибся